здравствуйте дорогие друзья всем привет меня зовут владимир вукста псевдоним голтис я хочу пригласить вас на семинар в алматы который это завершающий семинар в этом году будет я с великой радостью полечу снова и снова в этот чудесный город к этим прекрасным людям казахам у которых открытые добрые сердца и настолько удивительное гостеприимство Прекраснейшие горы, но, ну, видать, вот горы Тяньшань, она чистит души, наполняет вот этой вот благодатью, которая снисходит с небес. Поэтому с радостью еще раз возвращаюсь в Алматы для проведения семинара по исцеляющему импульсу. Кто не слышал про эту методику, вкратце хочу рассказать, что благодаря двухдневному семинару и вот такой методичке, которую мы с вами в течение двух дней рассмотрим, разберем упражнение, так вы сможете не только направить года вспять, сжечь лишние килограммы, построить красивое тело. Вы сможете стать моложе. И у вас появятся, ну по сути дела, новые крылья, кто любит здоровый образ жизни. Эта методика подходит, по сути дела, для всех, начиная от космонавтов и заканчивая бизнесменами, домохозяйками, дети занимаются по этой системе. Пожилые люди, люди молодеют, здоровеют. И чем методика исцеляющий импульс отличается от других всех практик мира, вы сможете, ну, если погуглите, разобраться во всем этом, послушать отзывы и утвердиться в том, что даже с точки зрения телостроения никогда человечество не выдумает такой тренажер, который бы давал больше эффект, чем занятие именно по методике исцеляющий импульс. В этой методике вы можете заниматься независимо от тренажерных залов в любых красивых местах на берегу моря, на берегу озера, в лесу, даже в пустыне. Ну не говоря уже там у себя в квартире и в доме. Поэтому приезжайте, приходите, берите друзей. Благодаря тому, что вы соприкоснетесь с этой методикой, вы станете еще более успешными, ну и вас будет ожидать, в вашей жизни неимоверная радость. Спасибо за внимание. Я надеюсь, что вы услышали крик моей души, крик моего сердца. Приходите, обучайтесь и передавайте эти знания всем тем, кого вы так любите. С вами был Голтис. До встречи в Алмате!